Встреча со старыми друзьями, с которыми несколько лет не виделся, всегда несет какие-то сюрпризы. Всегда никогда не знаешь, что они тебе расскажут. Здравствуйте! Лыжа, которую я тестил. Немножко в другом формате, немножко в другом виде. Которая мне нравилась. Попалась мне в этот раз в варианте этого сезона. Вот в таком виде. Это ZAK S112, бывший слаб. Вот, слэп мне нравился, но не будем о прошлом, будем о текущем Сейчас об этой лыже, что мне по проезду по этой лыже Лыжа мне в целом как бы даже в какой-то мере понравилась, но в определенных моментах очень узкие Лыжа с одной стороны мягкая, с другой стороны вроде как бы широкая, это алиса 12, Но вот этой ширины как-то оно не чувствуется, то есть за счет ее мягкости она как-то съедается, вся ширина То есть она, ну, не отрабатывает на Всю ту мощь которую должна давать в 12 талии. то есть у меня было четкое ощущение что я еду на какой-то более узкой лыжи в районе сотки то есть лыжу надо разгонять и тогда как бы здесь все хорошо она очень чутка к загрузке то есть если вы немножко ее загружаете на смене в поворот то есть вскакиваете в поворот она будет давать эффект проваливания, да ну, вот при этом за счет вот этой своей мягкости за счет рокера она ну, очень не не любит скорость вообще то есть как бы получается какой то замкнутый круг с одной стороны вроде как бы ее надо разогнать с другой стороны она вроде на, на скорость на это она работать не хочет ни в какую вот а есть да у нее есть какая то некая тонкая такая грань в котором она в общем то веселая фан Значит, плюс у нее, из плюсов, у нее это отличная отработка неровностей склона, работа с неоднородным снегом, то есть за счет вот мягкости, за счет рокера, за счет чего-то, не знаю, за счет чего, она отлично вообще. Вот это все, она съедает все, в принципе, все кочки, она сжирает. То есть, если у вас катание такое, по большей части, такое тяжелое на снегу, каком-то твердом весеннем, то, в общем, наверное, будет хорошо. Мажьте хорошие скоростные и все будет хорошо. Значит, на жестком склоне, это близко к кошмару, ей не хватает всего, такое ощущение, что кантов нет вообще, хотя вот по состоянию, вы же вообще в отличном состоянии, отличный кант, но такое ощущение, что его просто нет, то есть вот чуть-чуть его передавил, он просто слетает вообще. Вообще в То есть на жесткий склон нет вообще никак. То есть вообще даже не думайте. То есть работа опять-таки, если лыжи для работы, если вы то катаетесь много, вообще не вариант. Ну вообще не вариант. То есть получается какое-то общение непонятно, для кого эти лыжи. Но мне кажется, что эти лыжи, наверное, могут быть хороши для неагрессивно катающихся женщин. Либо каких-то очень легких райдеров, для которых вообще проблема перегруза лыжи вообще как бы не существует. Вот в остальном ну как бы нет, для агрессивного катания нет не знаю все, вот больше не сказать нечего то есть ну как бы однозначно такая ниже среднего лыжи, больше вот все, никакой не топ никаких рекомендаций ничего сказать не могу, хотя в общем покатался и мне было хорошо, все пойду следующую, чтобы не пропустить все знаете что делать, подписываемся, ставим лайки ходим на сайт, пока